Добрый день, меня зовут Сергеевич, вы на канале Алис Мы нашли идеальную вещь, которая вам будет очень нужна. Вы любите хорошие классические часы на руке, но вам не хватает их функционала. Расширите этот функционал с помощью вот такого вот ремешка, который может тоже отображать время, отображать ваши шаги, проверять ваш пульс. В него встроена уже батарейка, показывать дату. Этот ремешок расширяет ваши часы до полноценного Xiaomi Mi Band 2. То есть это для тех, у кого есть любимые часы, с которыми он не хочет расставаться, но хочется расширить их функционал. То есть вот мои любимые часы, которые меряют мне и пульсы, и давление, и причем еще очень много времени могут это все делать, а не выходить из строя там через, через день без подзарядки. Их не надо постоянно заряжать, просто включили, пользуетесь и когда-то через долгого сядет батареечка. Буду... Есть приложение как и для Android, так и для iOS. Вот такие вот красивые ремешки есть в разных расцветках. А Черный, это... кожаный, бирюзовый, красный, под любые часы. Единственный минус это солина. Не всем девушкам подойдет, но для мужчин это идеал. Ну это конкретно да. этот ремешок широкий. Ну, наверняка у них есть модели поуже. Ну, вот женские, например, модели. Ну, да, вот они широкие, но широкие. женские. Уже их не сделать. А если сядет батарейка, что дальше будет? Как ее заменять? Есть возможность? Спросите. а uh, uh, uh, Тут есть, вот, как раз вот. порт зарядки. Он просто 40 кладется 40. на порт и заряжается. Сейчас покажу порт зарядки вот. дней. Ну дней. Yeah. Yeah. это five больше дней. чем один день. день. 5 дней это как минимум стандартный мейнфрейм для активного yes. использования чуть меньше. Интересная. Очень, интересная, Очень интересная штука. Любые расцветки любого качества. Надо такие вещи ну, потестировать нам. Потаскаться с ними. Взять себе. С вами был Сергеевич. Канал Алис Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вам покажем еще больше разных приколюх из Китая. Удачи вам!